что появилось какое-то успокоение внутреннее. Вот то, чего мне на самом деле не хватает. То есть я успокоилась, поняла, что нужно правильно себя настраивать, отгораживаться от всего негатива для выработки окситоцина. Узнала. Очень нужная вещь. И очень мне понравились на самом деле практики. Практики именно для облегчения вот периода схваток, и непосредственно как вести себя в самих родах. И вот сегодня мы как раз таки, у нас появилось понимание, как вести себя, что делать можно, и что делать самое главное нельзя после родов, как нужно со своими мышцами договориться, какие упражнения. В общем-то комплекс такой очень насыщенный и полезный. Поэтому очень рекомендую молодым мамам и папам в том числе.